Собираемся на море. Такая комнатка у нас. Сняли за 800 рублей в сутки. До моря 500 метров. Две комнатки. Вот такой вот наш вид из окна. Пошли. Жилье мы сняли на улице Академика Сахарова. Вот за этим большим домом. Здесь рядом магазин. Там еще магазин. До моря тут совсем немного. Вот уже видно край горы. Алчак. Вот еще один магазин в квартале сегодня мы весь день посвятим судаку будем загорать и купаться гулять по набережной море чистейшее и не очень холодное напомню сегодня 6 июня сезон еще только-только начинается набережные пустые На пляжах народу мало. Прямо с пляжа предлагают морские прогулки на катерах. Друзья автобусные, пешеходные маршруты, экскурсии по всей территории полуострова. Здорово, Перед нами Кипарисовая аллея. Считается центральной прогулочной улицей Судака. Прогулочный катерок Набережная Судака простирается От горы Алчак до крепостной горы На которой находится Генуэзская крепость Вот мы дошли до края Набережной над нами Геннесская крепость видно даже туристы там есть на горе а здесь интересный пляж на котором прямо по лесенкам можно спуститься в море как в бассейн это для любителей не пачкать ноги в песке. А вот представитель морской фауны. Небольшой краб. Вот это, кстати, крабий остров. Он и похож немного на краба. На обратном пути мы решили подняться на его арфу а затем пройтись немножко по пешеходной тропе. Вокруг горы Алчак.